ИДЖАРА или Договор аренды чаще всего используется в лизинговых операциях. Давайте посмотрим, что говорят шариатские стандарты нам на эту тему. ИДЖАРА – это аренда материального имущества по договору, в соответствии с которым определенная дозволенная выгода в форме права пользования имуществом приобретается на определенный период времени в обмен на определенное дозволенное шариатом вознаграждение. Договоры Джара по сути во многим схож с применяемым сегодня договором аренды. Отличие составляет требования к тому, чтобы сам актив был халяльным. И это очень важно. Способ его использования не должен противоречить шариату, а размер арендной платы должен быть определен способом исключающим неопределенность и минимизирующим разногласия. Также отдельные нормы действуют в отношении финансового лизинга. То, каким образом сегодня заключается большинство компаний, не соответствуют шариатским стандартам. Если хотите больше понимать в исламских финансах, обязательно переходите в наши соцсети. В описании вы найдете на них ссылки. Также закрепил ссылки на наш магазин исламской финансовой литературы, где можно найти данный труд.